Так, ребят, всем доброе утро, всем привет. привет. На связи Виктор Бондалет, я являюсь основателем закрытого сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса Business Chance Pro, и сегодня мы будем говорить о тестировании почвы для вашего бизнеса. Я обдумал несколько своих предыдущие трансляции и Наверное, следующие разы и вообще, вот сегодняшнего раза я уже не буду задерживаться на пока вот дождусь обратной связи и много другого. Вот вижу сейчас, что аудитория собралась хорошая. Сразу же есть обратная связь, есть с кем пообщаться. Поэтому сегодня мы сразу же перейдем к делу и не будем занимать ни мое, ни ваше время. Я являюсь экспертом в автоматизации бизнеса, сетевого маркетинга, других направлений, неважно, потому что вообще маркетинг и продвижение в социальных сетях, в интернете, он относится ко всему бизнесу по-одинаковому. Если же мы строим старые, например, сетевой бизнес старыми методами, то, конечно, эти бизнесы очень сильно отличаются. Хотя, если смотреть объективно и со стороны, то даже сетевой бизнес и взять линейный бизнес и подходы к нему на самом деле одни и те же. Просто отношения к этим бизнесам разные и стереотипы к этим бизнесам разные. И поэтому получается, что они как-то отделены и построение этих бизнесов происходит разными методами. Но мы видим офисы как в сетевом бизнесе, магазины, магазины. И в магазине, и в традиционном бизнесе, туда нужно создавать поток клиентов, туда нужно создавать поток клиентов, если вы хотите устойчивый, хороший бизнес, то нужно сеть строить, правильно, строить партнеров, для того, чтобы этот офис процветал, и в традиционном бизнесе необходимо тоже строить, открывать сеть магазинов, для того, чтобы этим магазинам не был страшен какой-то дефолт, либо какой-то кризис в любые времена. Поэтому, но сегодня мы будем говорить о очень важном. Мы будем говорить сегодня о том, с чего вообще практически можно вообще не начинать бизнес. Либо пересмотреть свой бизнес по-новому, по-прежнему, и начинать его вообще с нового витка. А именно тестирование почты для вашего бизнеса. Давай я, давайте я приду обычный пример. Вот вы, когда, не знаю, кто занимается огородами, можете там поставить восклицательные знаки, ну, если у вас частный сектор, если у вас свой дом, есть своя земля, вы, возможно, для себя сажаете картошку, огурцы. А томаты, да, то есть помидоры, морковь, лук, репка и многое другое, да, вижу восклицательные знаки. И вы должны понять, что через определенное количество времени э, почва устревает, и э, она становится непригодной для э, выращивания какой-либо культуры, да, то есть за ней нужно ухаживать, иногда нужно ее облагораживать, иногда нужно удобрять, согласны со мной, да, для того, чтобы был урожай. Но мы, когда приходим в бизнес, мы об этом забываем, мы не думаем. Мы вот, смотрите, мы приходим в бизнес, в особенности сетевого маркетинга, и мы думаем, все, на наш продукт и наш бизнес нужен всем. Косметика нужна всем, бады нужны всем, не знаю, там, худеть нужно всем, спорт нужен всем. Да, если с точки зрения объективно посмотреть на мир и на что правильно и что неправильно, конечно, быть красивым нужно всем, быть здоровым нужно всем. Но мы забываем исходить с точки зрения наших клиентов либо наших партнеров нашей целевой аудитории а нужно ли им вы понимаете что это нужно а нужно ли им это то же самое вот если мы решили посадить клубнику да то есть грубо говоря мы понимаем нам она нужна ну-ка я ее посажу а земле то наша она не нужна да то есть если там э, долго она не росла долго на этой земле ничего не росло она не удобрялась там заростники там трава и много-много другое клубника не возьмется, да, то есть а, не пустит свои корни и не будет, не будет ягода. И поэтому мы приходим в бизнес и думаем, вау, все, я сейчас взорву этот рынок, сейчас у меня... То есть, моя продукция на расхват Но на самом деле смотрите какая конкуренция мы занимаемся например косметикой косметики навалом а помимо сетевой компании косметики в каждом магазине да то есть и мы понимаем почему я должен покупать дороже если есть подешевле и уже более как бы раскрученная марка не то что раскручена потому что на виду например вот у нас в беларуси билета да то есть если кто знает Многие, кстати, хвалят, что это вау косметика, да, то есть, хотя там ничего особенного на самом деле нету. Но в любом случае, нормальная средняя косметика, и которая в разы дешевле даже того же Арифлейма взять, например, да. Ну, грубо говоря, там, если кто-то из вас занимается Арифлеймом, не обижайтесь, это про... я просто для примера, потому что, на самом деле, той косметикой, которая, которая есть в моей компании, она еще в разы дороже, но... Мы, как предприниматели всего бизнеса, понимаем, что та продукция, которая в сетевых компаниях, она качественнее, да, то есть она качественнее, а, вообще, ну, по смыслу должна быть качественной, потому что все-таки... Мы, у нас нету посредников, мы работаем на качество, потому что мы не работаем через магазины и мы вот из уст в уста передаем эту информацию, и нам компания платит за это, и поэтому эта косметика должна быть намного качественнее, чем в обычных магазинах, вот, и поэтому... Мы сразу же думаем, ну капец, краситься нужно каждому кушать, нужно каждому мыть голову, нужно каждому зубы чистить, нужно каждому все. То есть я этот бизнес построю. На самом деле, да, это правильно. Но в любом случае, вы должны испытать свой рынок, вы должны изучить свой рынок, кому это нужно на самом деле. И, как, и с точки зрения предпринимателя, что вы решаете. Потому что, смотрите... Э те марки, которые раскручены и вот ходят в магазины, они крутятся по телевизору и вы должны увидеть, как реклама работает они вовлекают, показывая лайфстайл, они показывают семью, деток, счастливых, что вот, э, это, вот это средство решает их проблему, у кого-то там морщины, они разглаживаются, и марка, например, Белитовитекс, либо э, какая-нибудь другая марка. То есть, они уже триггерно, психологически нам закладывают для тех людей, которые смотрят телевизоры, что эта косметика решает раз проблему, два проблему, три проблему. И Проблемам с потоком людей в их магазины нету. И для того, чтобы с нашей продукцией например, не было проблем с клиентами, у нас не было проблем с партнерами, нам нужно изучить, окей, okay, какой маркетинговый подход мы можем сделать целевой аудитории и какая вообще целевая аудитория нам подходит. Раз для того, чтобы строить бизнес, два для того, чтобы это были клиенты и три каких людей вообще нужно избегать, которые бизнес наш, нас не построит, будь то это офлайн бизнес, будь то это онлайн бизнес. Мы об этом должны очень широко э, поработать, потому что есть момент, когда вы понимаете, даже если вы не особо, развивайтесь в интернете, но вы владеете социальными сетями, вы можете в Яндексе, Google забить какие-то ключевые слова, и этого э, зачастую достаточно для того, чтобы стартовать бизнес успешно. Например, вот вы понимаете, что ваш бизнес широко подходит мамам в декрете. Почему? Потому что у них есть острая боль, это выходить на работу, да? то есть проходит 2-3 года, в каждой стране по-разному, кто-то 3 года в декрете сидит, кто-то 2 года в декрете сидит, кто-то вообще в декрете не сидит. Вот, и вы должны понимать, исходить из своей страны, с своего города, с своих правил, когда, например, мама в декрете выходит в отпуск, и окей, в социальных сетях гуглите мама в декрете, входите в те группы, где эти мамы в декрете находятся, либо находите форумы, да, то есть находите форумы, где мама в декрете присутствует, где они обсуждают те, либо иные проблемы, на самом деле, форумы это одна из самых, наверное, лучших площадок, где можно что-нибудь предложить потому что там куча проблем и тем самым вы даже сможете изучить их вот именно вот эти проблемы в которых решениях которых они ищут но хотя если вы сами были мамами в декрете и сталкивались с событиями этими проблемами у вас уже должна сформирована быть картинка и почему зачастую говорят что лучший аватар лучший клиент либо лучший партнер это вы сами да то есть и тут вы должны смотреть кто вы с чего вы пришли да, и кем вы являетесь? Если вы мама в декрете и часть сетевик, у вас две целевой аудиторию. Это мама в декрете и сетевики, потому что вы столкнулись с проблемами мамам в декрете и вы сталкиваетесь с проблемами предпринимательности, сетевого бизнеса ежедневно, да, то есть список знакомых, холодные контакты, спам, как вы, как рекрутировать, как продавать, вы знаете проблемы, вы знаете проблемы мам в декрете, вы знаете проблемы сетевиков и поэтому у вас две целевых аудитории, которые вы можете решать и поэтому вы уже понимаете, окей, okay, зачем мне распыляться на кого-то другого, мне нужно сконцентрироваться там, где есть моя целевая аудитория. То есть не, не распылять свою энергию, не э, тратить свое время, а достаточно двух-трех часов эффективной работы в нужном направлении для того, чтобы... Э, это, вот, снабжать себя постоянными клиентами и партнерами. Поэтому вы идете в группу, там, где мама в декрете, например, и смотрите обсуждения, комментарии и так далее, и вступаете с ними в диалог. Вступайте с ними в диалог, просто, знаете, вот многие говорят, это уже не работает. Это вот, когда к вам кто-то начинает писать, уже понимает, что кто-то скоро начнет впаривать. Но на самом деле это ваши предубеждение, потому что вы понимаете, что вы начнете впаривать, а обычный человек не ждет от вас вообще практически ничего. Ему да, будет чуждо, ему будет странно, что к нему кто-то что-то кто-то написал, но не будешь ждать, что ему будет кто-то впаривать. Будьте иным подойдите с с другой точки, да, то есть и пишите для, для того, чтобы не впарить, а для того, чтобы выстроить отношения. Партизанский маркетинг. Один из методов партизанского маркетинга это ходить туда, где есть ваша целевая аудитория, находить самые оживленные посты, да, то есть самые оживленные посты, где много комментариев и там тоже оставлять объективное свое мнение в комментариях. Если вы видите кучу больших комментариев, оставляйте маленький комментарий. Если вы видите маленький-маленький-маленький комментарий, оставляйте большой развернутый комментарий. И просто вот свое мнение, свое объективное мнение, в особенности можете оставлять там мнение. Там, где о работе, о бизнесе, о каких-то продуктах, о каких-то, ну, болях, болячках, мам, декрете, ну да, то есть с какими-то проблемами. И вот те люди, которые чаще всего там обсуждают, те люди, которые там чаще всего находятся, они будут приходить к вам на страницу. Они будут видеть вот какое-то мнение человека, который объективно и адекватно на что-то ответил, и они с любопытством будут к вам переходить. И если ваш профиль соответствует, если ваш профиль... Соответствует, он, он продает, да, чему я постоянно учу. Он продает, он продает вашу идею, вашу личность, там нету спама, там нету логотипов ваших компаний, и этому человеку начнет интересно за вами наблюдать. Поставьте, например, еще там какие-нибудь там мои гости приложения, да, ну, грубо говоря. И наблюдайте, кто к вам заходит, и кто там, мои гости заходят, приходите, видите, что мама в декрете, можете написать, о, привет, ты, наверное, в группе состоишь так же, как и я, там, мамочки в декрете, а, да, да, да, привет, слушай, вот. Ну че, кто у тебя, мальчик, девочка, ну если на стене не написано, обязательно изучите прежде, чем задавать какие-то глупые вопросы, потому что меня убивает, когда ко мне пишет, у меня на стене все написано, понимаете, у меня ресурсы прям, знаете, кричат, чем я занимаюсь, сетевой бизнес, интернет бизнес, предпринимательство, а когда ко мне человек просто добавляется в друзья и говорит, о чем ты занимаешься? Не удосужившись просто мою стену посмотреть, все, я понимаю, что все. Вот этот точно человек будет что-то впаривать, либо он не уважает тому, к чему, кому он пишет. Поэтому изучите, увидите там обычно в профиле пишет дочка, либо сын. О, привет, у тебя там дочь, сын, да, то есть у меня вот то-то а тоже там дочь, сын, там. А на каком ты, ну, сколько ты уже в декрете? И вот так вот выстраиваются взаимоотношения. И... Подводите человека к разговору, если вы не подвели человека к разговору с открытыми вопросами. То есть, вот сколько ты в декрете, как ты вообще, куда там, кем по профессии, куда идешь работать там. Вы задавайте вопросы адекватные, которые бы вы общались просто с мамами в декрете. Открытый вопрос для того, чтобы она рассказывала себе, своей жизни. Вот. Но что там платят? Ну Просто что там платят, на, как нормально, не, не сильно отвыкла от работы. Да? То есть, вот между прочим, такие вот шуточки какие-нибудь, не сильно отвыкла от работы. Как будешь долго вписываться в коллектив, там, либо а, раскачиваться и много-много другое. Там. И человек сам начнет рассказывать вот эти боли. Начинают рассказывать эти боли и все в, в этот же раз, когда она расскажет боли, если вы не вы а если у вас есть какое-то видео, которое решает ее боли, то есть вот прям видео для мам в декрете написано, да, то есть тогда можете предоставлять. Но если у вас нету ничего, там либо pdf-файл, либо что-то, если у вас нету, тогда тут Прямо здесь сейчас вы ничего не прилагать, вы просто соглашаясь, да, блин, понимаю тебя, что вот, я тоже с этим столкнулась, да, то есть я тоже с этим столкнулась, и у меня было то же самое, да, то есть я тоже вот-вот-вот вот только вышла с декрета, и мне так не хотелось на свою работу выходить, и поэтому я для себя искала какие-то решения, и все, все, и поэтому я себе искала какие-то решения и нашла, слава богу, и закрываете эту тему. И человек, он, он, знаете, о, подождите, она нашла какое-то решение, ну-ка перейду на ее страничку, если у вас круто она, оформлена они как у всех, Арифлейм, Фаберли, Кейван, Тиандэ, НСП, Баночки, Шкляночки, о, все понятно, Напис... написал очередной адепт. А когда у человека интрига, он видит ваш бренд, она видит вашу личность, она видит, что вы пишете о болях, она видит, что вы пишете какую-то ценность постоянно, интересные факты, интересные о себе моменты, истории пишите о себе, как вы преодолевали какие-то трудности. У человека возгорает интрига, да чем же она занимается? Что, кто она? Почему она так пишет? Почему вот у нее такие интересные посты и так далее? И потом, либо она сама у вас спросит, а чем ты занимаешься? А вы спрашиваете, тебе действительно это интересно? То есть вы растяжку делаете, вы не будьте вот этим адептом, который в тебе, о, вау, она спросила, а сейчас я ей информацию завалю. Тебе действительно это интересно? Потому что на самом деле те предложения, которые... тем чем я занимаюсь, не каждому подходит, но для меня, как для мамы в декрете, это было идеально. Тебе действительно это интересно? Да, конечно, у меня там у меня такая же проблема, мне вон через полгода, через год выходить на работу, мне нужно что-то решать. Ну окей, смотри, и тут как бы вы либо выводите его, ее на скайп обязательно, либо вы выводите на скайп, давай познакомимся, пообщаемся, я тебе все расскажу, потому что ну, расписать не получится, много информации. Либо давай я тебя приглашу на мероприятие, либо оффлайн мероприятие в вашем городе, либо презентация, вебинар. Либо если у вас есть воронка, да, то есть где прям э, пошагово все рассказывается на протяжении нескольких дней, человек вовлекается, смотрит. И тогда человек принимает решение. И потом, э, по, э, во время скайпа вы понимаете, человеку интересно, не интересно. Во время скайпа вы вообще уже вот чисто направленно выявляете его потребности и боли. И насколько было бы ему интересно развиваться. А после офлайн встречи либо офлайн мероприятий либо онлайн-вебинаров, вы обязательно к этому человеку еще пишете и спрашиваете его мнение. Ну как ты была, там, что понравилось, не понравилось. Расскажи свое мнение. Мне очень важно, потому что я сама была в твоем положении когда-то и, э, знаешь, для меня было сначала это стрёмно. И не бойтесь это говорить, для меня это было стрёмно, потому что э, сетевой бизнес, у многих стереотипы к сетевому бизнесу, ну, изначально убедите, что он посмотрел, либо она посмотрела. Сетевой бизнес это стрёмно, и для меня это было стрёмно. С... Вы говорите на языке вашего кандидата. Ну да, блин, слушай, для меня тоже сначала... А потом, ну понимаешь, как бы, когда я разобралась в этой теме, когда я начала зарабатывать свои первые деньги, которые превышают мою государство, я понял, блин, это крутая тема, тем более сейчас мы развиваемся со всеми иным методом. Ты как видишь, я к тебе не пристаю. Ты как видишь, я, ну ты не видишь, но я, например, не работаю со списком знакомых. Да, то есть, и все проходит очень интересно. И в свое свободное время ты сможешь проводить с своим малышом. Хочешь попробовать? Давай попробуем, разберемся вместе и приведем к результату. Ребят, кому нравится? Кому нравится такой вот именно подход? Ставьте десяточки. Вот, ребят, поэтому вам нужно изучить свою почву, да, то есть, кому именно нужно обращаться. Кто ваша целевая аудитория, и именно работать с вашей целевой аудиторией иногда достаточно вот такого вот метода. Достаточно такого метода, и люди сами будут интересоваться, чем вы работаете. И потом вот вы возьмете уверенность, вы найдете в себе уверенность и начнете творить какие-нибудь более невероятные вещи. У вас начнет появляться команда, и вы тоже научите ее работать такими методами, уже более-менее лояльными. Понятно, что это не особо быстро, но... Если вы будете 2-3 часа в день уделять правильной направленности, да, то есть вот находиться там, где ваша аудитория, работать над своим профилем, возможно, над своей группой, если она у вас есть, работать над развитием этим, чтобы было интересно на вас смотреть, чтобы было интересно находиться в вашем профиле, для того, чтобы в этом профиле ваша целевая аудитория находила что-то интересное и удивительное, не, так, не такое, как у всех, они обязательно будут интересоваться вами и вашим бизнесом. И вот таким образом будут к вам приходить не те, которых нужно уговаривать, нет, выслушивать вот эти, да ты чё, блин, секция, да ты чё ты мне пишешь. Вы будьте собой, вы будьте человеком, не будьте адептом в сетевом маркетинге, и этот бизнес у вас круто построится. Вот. И вот это первый шаг, а потом... Я уже не говорю о более углубленных, потому что для меня, например, не нужно тратить на это время, ко мне приходят десятки кандидатов в день моей целевой аудитории, в мою воронку, где она на протяжении недели изучает мой материал и потом принимает решение быть моим партнером, либо не быть моим партнером, я особо как бы не переживаю, потом просто еще, например, провожу вебинар дожимающий, да, то есть сегодня, ребят, кстати, кто на моей рекрутинговой воронке подписан, сегодня буду проводить, бизнес-презентацию бизнес своей сетевой компании, если хотите, можете понаблюдать, как я это делаю, в какой подаче, в какой манере я это подаю и так далее. Но здесь уже четко предназначена презентация для моей компании, потому что это а, именно для тех людей, кто в моей рекрутинговой воронке, и те, которые получали уже информацию о моей компании, поэтому я тут не буду ходить вокруг до да около, давать какую-то ценность наперед. Здесь я чисто буду говорить о своей компании. Все, ребят, с вами был Виктор Бандалет. Был рад для вас сегодня поделиться зарядом ценности какой-то, внедряйте, применяйте, строите этот бизнес правильно. Хорошего вам дня и до завтра. Пока-пока.